добрый день сегодня буду печь пирог пирог у меня будет с фруктами для этого я возьму яблоко яблоко вот такое вот крупное, одна груша горсточка чернослива я ее уже мелко порезала изюм горсточка я его просто промыла не запаривала но в этом пироге у меня не будет ни муки ни масла фрукты Пшеничные отруби. Овсяные отруби. Все по полстакана. Пшеничные отруби у меня вот такие вот. С брусникой. Овсяные отруби вот такие вот. С берем. Также мне понадобится полстакана молока. 200-220 грамм творога. Творог такой вот мягкий домашний и еще буду использовать для этого пирога два яйца ну и начнем в яйца я добавляю отруби пшеничные овсяные молоко ворожок, корицу. Все это хорошо перемешиваю и оставляю минут на 15-20, чтобы отруби у нас Увеличились в объеме, на набухли. Яблочко я почищу от кожуры, а грушу не буду, потому что у груши кожура мягенькая, нежная. руби простояли у меня 15 минут вот такой стали консистенции сейчас я добавляю туда чернослив и изюм все перемешиваю здесь нет ни сахара не сахарозаменителей. Сладость дает фрукты и сухофрукты. Затем яблоко с грушей. Яблочко почищено, груша нет. Все перемешиваю. Масла здесь тоже нет. И муки тоже. Почему я перешла на такую выпечку? Домашние, конечно, у меня едят все как обычно. Ну а так как у меня сахар на выше границы нормы, поэтому мне постоянно хочется сладкого. И для себя я решила, буду себе делать свои сладости, где у меня не будет муки, ничего жирного, и ни сахара, ни сахарозаменителей. Как я делаю овсяное печенье с бананами у меня есть на канале, оставлю ссылочку. А вот теперь хочу показать вам яблочный пирог без муки, без масла, без сахара. И хочу еще отметить, что после отказа от мучного, жирного и сладкого, а пользуюсь я этим уже три недели, у меня уменьшился объем талии на 4 сантиметра, что не может меня не радовать, конечно. Да и вообще я чувствовать стала себя намного лучше, легче. Я никого не убеждаю, абсолютно я просто делюсь тем, что э, делаю сама. Выпекать я буду сегодня вот в такой вот форме, она из прессованной бумаги такой. Форма для пирогов можно использовать в микроволновке, в духовом шкафу. Выдерживает от минус 40 до плюс 200 градусов. Духовку я уже включила на 180 градусов. И теперь выкладываю наш будущий пирожок. С яблочком и с грушей и с сухофруктами. Я считаю, что это очень полезный десерт. Он прост в приготовлении. И он не только вкусен, но, конечно, и очень полезен. Ну а польза для организма для меня конкретно сейчас стоит на первом месте. Все. Вот столько много начинки. Отправляю сейчас в разогретую духовку. Примерно минут на 25-30, вот так где-то. До характерной золотистой корочки. Ну вот такой яблочный пирог. У меня получился, он золотистый, он вкусно пахнет, он уже немножечко подостыл, и сейчас я покажу, какой он в разрезе. А, кстати, э -э, пробыл он у меня в духовке 30 минут, вот до такой золотистой корочки. Духовки у всех разные, если будете пробовать печь такое, то смотрите по своей духовке. Ой, как вкусно пахнет. Вот такой вот пирожок с яблочком, с грушей и с сухофруктами. Вкуснятина. Нужно только готовить это или на силиконовой форме, или форму смазывать. Потому что вот здесь вот у меня плохо отстало. Ну а так очень вкусно. Ну и конечно же полезно. Пирог получился очень сочный. За счет за фруктов. Но я думаю фрукты можно делать разные. Можно и бананчик добавить сюда для сладости. Можно и два яблочка. Можно по-разному. Ну вот, хотела поделиться с вами вот таким вот рецептом. Очень полезным и очень вкусным. Ну и как всегда пожелаю всем приятного аппетита. Всем всего доброго и до новых встреч.